Давай, блядь, хуярим нахуй! Хинай, блядь! Хинай! Хинай! Хинай! Антоны! Хинай! Хинай! Хинай! Хинай! уезжай, уезжай. Саня. Ебать долбоебы, блядь.